Так давай мы познакомимся с публичными выступлениями. Что же это такое? На мой взгляд, это просто форма общения, не более и не менее того. Когда перед тобой стоит задача выступить, ты начинаешь вспоминать танцоров, музыкантов или актеров, которым годами приходится разучивать свои движения, ноты или слова, чтобы идеально выглядеть на сцене. Перед оратором или спикером, на мой взгляд, стоит задача э, иного рода. Не нужно выступать перед публикой, с ними нужно просто пообщаться. Каждый из нас в той или иной мере мастер общения, все мы умеем это делать. Так вот, если тебе нужно презентовать свой проект, поделиться с людьми своей идеей или просто провести планерку, не выступай перед людьми, просто пообщайся с ними. Так будет гораздо легче. С вами был Азамат Каримов. О том, как проработать свой страх, поговорим в следующих видео.